Призывайная ситуация вносит свои коррективы в окончании этого учебного года. Как и в прошлом году, ученики девятых классов не будут сдавать централизованных экзаменов, но лишь мониторинговые работы. Хотя для выпускников основных школ насмешинств есть возможность сдать экзамен по государственному языку. Экзамены для двенадцатых классов не отменены, но будут ли они проходить очно, пока остаются под вопросом. Мониторинговые работы для девятых классов запланированы на период с 13 по 29 апреля. Они не повлияют на оценку в семестре и годовую оценку, но нужны для проверки знаний образовательного процесса в условиях удаленного учения, а также для выбора учебного направления в средней школе. Этот учебный год для учащихся первых 11 классов завершится 31 мая, а свидетельства о базовом образовании будут выданы государственным центром содержания образования 11 июня. Специалисты Даугупилского управления образования надеются, что выпускники средних школ получат возможность сдавать латышский язык, математику, иностранные языки и другие дисциплины очно в учебных заведениях. Для этого уже запланировано выделение помещений из расчета 3 квадратных метра на человека, но окончательное слово будет за правительством. С этой недели в отделе. В самоуправлениях Латвии начинаются занятия формального и неформального образования на свежем воздухе в группах 20 учеников. Это возможно в тех краях и городах, где кумулятивная заболеваемость коронавирусом за 14 дней не превышает 250 случаев на 100 тысяч человек. В Даугапилсе ввиду актуальных показателей COVID-19 это пока невозможно, но данный формат обучения не является новинкой. Учителя смогут организовать такие уроки, как только позволят условия. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.